В одном из моих самых любимых готических романов «Ваттеке» англичанина Уильяма Бекфорда дан не только необычный образ злодея, но и выписан, на мой взгляд, самый гадкий в английской литературе женский образ. Это образ матери Ваттека, колдуньи и царицы Каратис. У нее с сыном есть особая башня, где они обдумывают свои злодейские планы и творят преступления. В башне она тайно занимается не только астрологией, но и черной магией вызывает силы преисподней, вытаскивает из могил мумии древних фараонов, выращивает ядовитых змей для убийств и различных магических ритуалов. Именно в союзе со своей матерью Халиф становится служителем адских сил. В общем, если вы еще не читали Ватака, то вам точно пора это сделать хотя бы ради того, чтобы посмотреть на этот потрясающий образ злодейки.